Все, что надо чтобы не зацвел у вас бассейн это вот такой вот пакетик медного купороса развести в горячей воде получится вот такая вот жидкость ее плескаем в бассейн и все ни чем у вас там из грибков сразу жить не будет в принципе, в малой концентрации он абсолютно не вреден для человека, даже полезен. Вот. В статье можно прочитать, которая здесь под видео, есть ссылка на сайт. Все, вред, польза там купороса и рецепт, как ухаживать за бассейном.